Всем привет дорогие друзья! Добро пожаловать на канал! С вами Владимир и сегодня мы с вами поговорим об оптимизированной зарядке, которая у нас появилась на iOS 14.4 Именно конкретно оптимизированная зарядка появилась конечно же очень давно, но сейчас выскакивает такой баннер, когда вы ставите на зарядку, оптимизированная зарядка горит и она не заряжается там допустим после 80%. Почему это бывает, из-за чего это бывает, где эта функция активируется и для чего она предназначена. Все по порядку. Предназначение этой функции, говорится, даже если вы ведете где-то в Google поиске. Вам покажет то, что эта функция предназначена в местах, где вы больше всего проводите свое время. Например, дома или в офисе эта функция не активируется, когда вы его не используете регулярно. Например, в путешествии или еще где-то в каких-то движениях, где вы находитесь в своем местоназначении и также заряжаете ваше устройство. Суть теперь ясна, как эту функцию активировать. Конечно, нам включить эту опцию. Нам нужно зайти в настройки, опуститься ниже, конфиденциально, системная служба геолокации системной службы Опускаемся ниже и у нас здесь такой подпункт вот настройки системы этот подпункт должен быть включен иначе он без нее не будет работать вот только тогда у нас будет система отслеживать, где мы заряжаем телефон где мы чаще всего находимся по месту положения и он может из-за этого контролировать где ему можно оптимизировать эту зарядку растянуть на долгое время не так уж эта функция, как по мне, и есть плюсом, смотря где, для кого. Если вам вдруг надо будет где-то вскочить, и телефон сорвать зарядки, а он просто-напросто не будет функционировать так, как вам это было нужно. Когда вы, конечно же, ложитесь спать и примерно в одно и то же время вы постоянно по той же самой геопозиции ставить телефон на зарядку, эта функция активна и в принципе нормально до утра. Но если вам будет нужно резко подорваться, вы увидите, что у вас просто телефончик не набрал нужное количество заряда для того, чтобы продолжить вам активный день, вечер, ночь или что это за время суток вообще будет. То есть я не соглашусь, что это полезная фишка, поэтому чтобы ее отключить, нужно зайти туда, куда я вам сказал. Вот и все. Я надеюсь, ответил на ваши вопросы. Поэтому с вас подписка, лайк, комментарий, делитесь этим видео с вашими друзьями близкими, чтобы они тоже знали об этой функции. Всем пока!